МВД России объявила в с журналиста Невзорова. Российского журналиста Александра Невзорова, признанного СМИ на агентом, объявили в розыск. Невзоров Александр Глебович, 3 августа 1958 года рождения, разыскивается по статье УК, отмечается в базе розыска на официальном сайте ведомства. Напомним, в марте этого года Следственный комитет России возбудил в отношении Александра Невзорова уголовное дело о распространении фейковой информации о действиях российских вооруженных сил в городе Мариуполе. Сообщалось, что следствие пытается установить местонахождение Невзорова.